Привет! На AliExpress продолжают действовать скидки на инструменты для ремонта и быта. Поэтому сегодня посмотрим на топ-9 дешевых полезных мужских инструментов с AliExpress, о которых вы могли не знать. Ссылки на все дешевые инструменты с AliExpress можно найти под видео. На девятом месте электрокомплект с мотоколесом для тачки. Электрокомплект на 24 вольта для создания электрической тачки. Набор состоит из прямоприводного мотоколеса, влитом легкосплавных ободе диаметром 14 дюймов со встроенным тормозом, контроллера LCD-дисплея с ручкой газа и ручек тормоза. Предлагаемое мотоколесо это современный высокоэффективный бесщеточный электродвигатель с датчиками на постоянных неодимовых магнитах. Мотоколесо обеспечивает хорошую тягу и скорость, возможность торможения двигателем и рекуперацию энергии. На восьмом месте рулетка с цифровой индикацией. Рулетка с цифровой индикацией и длиной 5 метров. Рулетка имеет цифровой индикатор с очень крупными цифрами. Цифры имеют высоту 10 миллиметров и легко читаются даже людьми с ослабленным зрением. Цифры видны даже без очков. Измерения можно посмотреть в памяти рулетки нажатием на специальную кнопку Hold. Это может быть удобно, вы производите измерения в труднодоступном месте. Цифровая рулетка имеет питание от литиевой батареи типа таблетка. Электроника рулетки сама следит за ее разрядом и сигнализирует при достижении минимального заряда батареи. На седьмом месте прозрачный двухсторонний скотч с разной липкостью. Прозрачный двухсторонний скотч с разной липкостью. Одна сторона покрыта сильным клеем для постоянной склейки, а вторая сторона покрыта слабым клеем для временного приклеивания и переклеивания. При этом она также прочно держит предмет. Лента может применяться для нанесения на материалы, которые необходимо Временно приклеить на какую-либо поверхность, а затем удалить без следа. Очень полезная штука в быту, которая в некоторых случаях может заменить даже 3 метра скотч. На шестом месте ролик для нанесения клея. Ручное приспособление для нанесения густых синтетических клеев, белых клеев и водорастворимых эмульсий. Устройство оснащено промежуточным валиком и фиксатором, позволяющими регулировать и останавливать подачу клея. В комплекте есть подставка для установки во время паузы в работе. На выбор имеется два типа валиков разной ширины. Если немного поработать с конструкцией резервуара, будет возможность равномерно наносить клей и на вертикальные поверхности. На пятом месте компактный электрический лобзик. Компактный легкий электрический лобзик, работающий от аккумулятора на 12 вольт, емкость которого составляет 2000 мАч. Громоздкие лобзики не всегда удобны в решении мелких бытовых вопросов. Данная модель призвана решить проблему болтающихся проводов и долгой настройки. Вес лобзика составляет всего 1 кг. На четвертом месте электрический степлер. Достаточно мощный промышленный степлер, скобы которого с легкостью пробивают фанеру. Работает степлер от сети 220 вольт, автоматически выстреливая скобами. Это несомненно дает большое преимущество по сравнению с механическим степлером. Главное, чтобы рядом находился удлинитель с розеткой. Длина провода составляет 2 метра. На третьем месте пневматический пистолет для герметика. Пневматический пистолет для герметика под компрессор это надежный помощник в работах по герметизации швов и стыков сруба деревянного дома, бани или сантехнических работ. Пистолета для герметика позволит вам быстро, качественно и красиво и заделать трещины и щели между бревнами сруба. Работает с клеем в тубах объемом до 600 мл. В комплекте есть несколько носиков разных размеров для подачи герметика. На втором месте электронный угломер. Электронный угломер, который имеет встроенный электронный датчик угла, показания с которого отображаются на встроенном цифровом ЖК-дисплее. При любом положении прибора можно установить нулевое значение для измерения относительных углов. Плечи угломера длиной 20 см. При выставлении в одну линию и раскрытии на 180 градусов образуют обычную 40-сантиметровую линейку для измерения расстояний. Конструкция угломера позволяет плотно прикладывать его к поверхности. Это удобно при разметке на плоскости. С помощью электронного угломера можно не только измерять, но и переносить углы на заготовке. На первом месте пневматическая сабельная пила. Пневматическая сабельная пила это прекрасный инструмент для пиления листового металла, дерева, пластиков и стеклопластиков. Она идеально подойдет для применения при кузовном ремонте автомобилей. Пневматическая пила незаменима в тех случаях, когда требования техники безопасности запрещают использование электроинструмента в условиях переувлажнения, загазованности и взрывоопасности. На этом наш обзор подошел к концу, все ссылки будут в описании. Если тебе ролик понравился, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.